Всем привет, зрители и подписчики канала, с вами Веном и Гриффинсон. Да. И мы продолжаем наше шествие. Приключения с релайвом, блин. <свят> да, приключение. Оба, оба настраивали около часа релайв для записи видео. Наконец-то мы осилили это. И теперь да. можем записать. А, честно говоря, тут происходит какая-то... Понятно. Какое-то порно, по-моему, снимает кто-то. Да, причем я, кстати, до тебя не достаю, то есть, если на тебя в бои нападут на следующий ход, то тебе будет больно, скажем так. Хотя... Но я не сказал, мне-то горизонтом большой. Хотя, Хотя я могу побежать, мне интересно, я смогу присутствовать к битве, если вот я на быстром марш подошел. Да, ты можешь. Только проблема в том, что, блин, я если сейчас войну объявлю, они по-любому нападут на этот отряд, который сейчас на быстром марше. Хотя, если я встал, не, хотя они, наверное, по-любому смогут напасть. У тебя там армия mm, на нет, севере не ты Ее подведешь, нет? Или как ты ее туда вообще ведешь? А я, по-моему, я не помню, куда я вел. Ну, короче, Короче, этот... я не знаю. Он не сможет присоединиться. Ой, если он не сможет тебе напасть. По-моему, он там. сможет, он ну, типа возьмет. Хотя почему? Нет, не сможет. Я вижу. А Тут что типа ты ну, такие поля знаешь типа это поле пока еще прошлого хода это не то что будет делать следующий раз ладно ну тогда не знаю да Он вряд ли сможет обойти город потому что это как бы глупо не он вообще может но почему нет ладно короче ему войну объявляю торговое соглашение объявить войну а, блин, слушай, там еще аравистки не союзники, блин. Ты же объявил? А, нет, подожди. Я не объявил. Я боюсь аравистов сильно. Хотя. Ну, не да, там. Хотя у меня Есть. в нарее а, у меня достаточно много войск, да и там и стены, в принципе. Город, наверное, обороняться долго сможет. Я просто, наверное, войска смогу подвести из других э, мест, так сказать. Легион Персик можно тут подвезти. Да, он, кстати, быстро дойдет, да, так что давай, я войну объявляю этим грязным боем. Так, так на кстати, если ты займешься боями, то я смогу загребиться на востоке. Но ну, вообще, это я не хотел с ними воевать, <laughs> я только хотел тебе помочь. Не, ну, если ты мне поможешь, то я смогу, как бы... Другую армию повезти на боев, и... Должен быть попроще мне Так, а у меня в оборусе что-то как-то это хреновое настроение. Смотри. Ну, точнее, вот, опять же, я не знаю насчет в Вдруг там армия сидит, я ничего не вижу там. Нет информации об этом. Так, у меня где-то агент же был. И даже не один. Где они? А, они а, обе... Обе эти меня находятся в Галии короче далековато но я могу нового в принципе нанять так, а нет, два максимум понял так, так техно блогеры называется да, да, техно блогеры можно было еще их назвать ладно Блин, не знаю, что делать. А, вот, у меня еще есть агент, который ни хрена не делает. Давай, деньги мне добывай. Культуру наслаждайте. Так, одна а у меня, значит, войск не сильно-то и много. М -м -м -м. Слушай, у тебя нет салона агента, ты сможешь бегать в Будоргис? Нет, я ж тебе говорю, они в Гали находятся, оба. И они уже походили. Ты в Галлии? Been... Ладно. Сейчас они не Так, сейчас попробую поторговаться с кем-нибудь ну, Наверное, тут уже, да, никого нет с -то захочет торговаться Мне говорят, я ненадежный, охуели что Рим ненадежный, да Ну Как это? Гражданская война? Нет, спасибо, не надо Так, чума у меня в Букфорде? Прекрасно Тебе надо деньги, скорее всего, откинуть, чтобы у тебя гражданской войны не было. Ну, у и так денег нету. У меня доход 200. Я чем. смотрел, у тебя там в, в, в Сенате вообще жизнь какая-то была. Ну, я по твоим видео старую. Вот я думаю... Не, если ты сможешь заняться боями, то я могу пойти на Аскалкалис. Как бы. нет, нет, нет, нет. нет. А, ну я там восстание будет через ход, так что... Лучше не уходи далеко. Пока... Занимайся беготней. Да, пока, пока лучше посидеть, мне кажется. А плюс у, этого, у этих вестов восстание будет лучше дождаться, когда восставшие Да, и, ну, я же говорю об этом. А, ну я думал, ты... А, у тебя нет восстания Я думал, у тебя восстань. Не, у меня, у меня восстания как раз-таки нет. У меня все идеально. Не то, чтобы идеально у меня там... Идеально. По порядку, я имею в С каких пор у свеба все идеально. О, ну, кстати, я могу в городе... А, ну, там чума, не надо. Так, а если сидишь, стану, сможешь ко мне присоединиться? Эм... Не, ладно, я подойду, ладно. Да, подходи, а то, блин, еще прикол будет. Да. Так, что поторговали? Посмотреть. Афины, давайте поторговать. Нифига. Где ты, а Афины? Так. Должны быть кассетаны. Да, они Мы. игнорят все. Да они плохие люди. Раки. Ну, <сх> <с> слились. Солился скоро от Рима. Ну, гражданская война, если будет. А где это, посмотрите? Политика, да? Сенат, да. В сенат, да. фракции заходишь, политику. Вот это Заво. там риск написано. Сколько? Завоевать... А сколько риск у меня где там написано. Информация а риск 48% нифига. Забегать верность? Я думаю, тебе плохо будет сейчас. Сейчас будет попи больно, да? Еще будет хуже, чем было, у тебя один город уйдет. Вон, за верность. Если тебе денег хватит. Хватит да. У тебя там все равно, скорее всего, еще вероятность есть какая-то. 27 семь процентов. уже меньше. Поменьше. Но знаешь, что я думаю, скорее всего, тебе не избежать этого. вот ход. Oh, сейчас подождем. но этому он не будет атаковать, потому что там... Мне кажется, он нападет сейчас на мою армию по-любому. таки такие армии, что. Ну, у меня-то на быстром марше он только меня будет атаковать Нет, ты не присоединишься, по-моему Ты просто будешь смотреть как мои умирают Нормально Какой-то пергам из Азии Предлагает мне договор, не нападения предлагает бабки Нормально, он находится в Средней Азии Рядом с Константинополем будущим Вообще норм Окей, без бочок. Я не Может, против. Ну что они долбанулись? Я а тебе мир предлагаю. Нет. А что? А просто не знаю там. Агент... О, о, у тебя там опять плывут Нет. Куда? Ну вот, кстати, не напали. И у тебя не было гражданской войны. тебе повезло. А, он, он, он, кстати, ревнул. Да, видимо, рак. Ну, стыкс. Так, ну ладно, ну, я тогда блин. ухожу обратно к себе, потому что у меня Девять кораблей. Вот, вот товарищ, товарищ че. А, ну мы отобьюсь. Мы им надо отбиться. отдохнуть, поэтому они возвращаются домой. Сорян. Да, я смогу отбиться. У по потому что вообще там побитые жестко, ребят. Мне нужно корабли нанять, чтобы его догнать. Вот да. с кораблями я могу поп поплыть к нему в столицу. Good... Но ну, блин, а если ты... А, ты уже увел армию? Да, я тебе говорю, потому что им вообще жестко. Больно. Ну ладно, я тогда посижу этой армии здесь. Может быть я соберу новую армию и отправлюсь... В ...другой армии отправлюсь уже завоевать их, пока они не, най... ну, не набрали армию. Не знаю. А то они подоберут, будут ко мне. И будет гг. Будет гг, если у тебя будет восстание. Но, <свят> восстание, гражданская что... война. Ну у меня сейчас риск 19%, так что да, нормально. Ну Но у меня было на 8% восстание, ну, это гражданская война. Даже? Да. что-то тут блин, войск. Я бы не сказал, что сильно много прям. Блин, я хочу питу провести, Я сохраню. прикол, чтобы она не вылетела. Ну а то Ростинфрон опять будет. <с>... Да, да, то опять будет приколы всякие. Я хочу сразиться. Типа у них там войск вообще мало совсем. Т Титаны. <с>... Армия называется. <с>... Титаны. Аниме, наверное, пересмотрели. <с...> <с...> <с...> как там? Битва Титанов. Не, не битва Титана, как-то но... забыл уже, короче, херня какая-то анимешная. Так. Сейчас, сейчас буду писать в комментах. Беану, ты что, аниме не любишь? Ой, да там столько людей смотрит, что мне кажется, до этого момента досмотрел 5 человек. Честно говоря. Сорян, если там реально больше людей. Просто извините, статистика указывает на совсем другое. Две минуты смотрит видео да. и приматывает брата. Две минуты и конец смотрит и все. Так, ладно, ну сейчас жду пока ты появишься. Ну да, я тоже жду. Тут такие сады при знаешь, это реклама есть. Сок. Сады при У них там площадь такая красивая. Рыбок. Дофига кувшина всяких каких-то. Керамических. Какие-то специи. Три текстуры разноцветные. О, да. Значит, ну, мы ломуй на какой-то... Мы нападаем. Мы так... У меня вода красивая. <связать> И он как-то непонятно. Плечится. Да. Что-то переборчил с настройками. У меня по максам все стоит сейчас. Но, кстати, наверное, там особо не видно было на видео, потому что и так были минимальные настройки стояли. Так, ладно. Эээ, как бы на пост то Ну, да, лучше, наверное, записывать, записывать бандикам чем этим. Я вот смотрю, у него... Очень интересная... Ситуация с башнями. У него одна башня разбитая. Лучше, давайте-ка вот сюда вот мы перестроимся. Здесь у него башен вообще почти нет. Ну ладно, да, только одна башня. Очень будет классно как раз напасть на эту стену в угол, где у нее вообще нет башен никаких. Так, только вот не знаю, послать ли в атаку Триари в первую очередь. Ну ладно, пускай идут Триари, хрен с ними. Типа. Они, Не, ну хотя они гораздо хуже терутся, хрен с ними, они будут драться очень плохо, закончится. Так что лучше поставить моих топовых принципов. 54 атака. Вот это я понимаю. 34. Не то, что Гастаты там 36. Вот этих 54. Так. Просто разнесут их. В пух и прах. В пух и прах. Давайте в атаку. Флорум. К ним подходят свежие силы. Идея к свежие силы. Корабли. Uh, все корабли? По-моему, есть что-то там по земле у них? Или нет? Корабли? А, нет, все корабли, окей. Okay. Что, become conquerors? Ставим завоевателями. Атака, атаку давайте! Brave Romans to a man! Че у них там, Масилийский гоплит, но они по-моему, дерутся тоже неплохо, но я сомневаюсь, что они смогут вынести такого удара от Принципов, Принципы их научат дисциплине. Классно растянулись там колбаска, конечно, чуваки, я не понял, что делать, делаете, что вы делаете, это факт. Принципы выстроились одной длинной линеечкой за лестницей. Никто не хочет ее тащить. Ну чё это? Они решили, видимо, за права принципов, не знаю, выступать. Чё вы делаете? По одному так выстроились. Ага. Типа, ну я не буду тащить, типа, она сама по себе поедет. Это лестница она сама едет а, нет. стоит уже давайте <соединяющие> тащите дебилы блин Че вы творите а? она сама едет они а хрен. С... <соединяющие> <соединяющие> чуваки читеры ну тащите эту хрень блин вы сейчас сдохните все здесь они так пихают ну ногами пинайте давайте <соединяющие> Пинайте позадиться своих друзей, чтобы они тащили эту хрень. Я им приказываю тащить, они пинают один раз их все и становятся. Ну, давайте, еще, еще, еще, еще, десять раз надо их заставлять это делать. Так, ладно, мы подступаемся к стенам. Давайте. Но эти дебилы, они, походу, вообще не хотят тащить эту лестницу. Офигеть. Реально их заставляю, они тут когда тащат. А, вот все, начали тащить нормально. Так, что там? Сирийские коплеты, как вам, ребята? Нравится с принципами драться? Еще как? Ну, хотя, по-моему, пока никто не умер, еще до сих пор... На моих много уже умерло, эй. Там драться будете вообще или будете драться? Ну. Давайте, за залазьте, выносите их. Так, наконец-то те дебилы дотащили ready лестницу. Days. Спустя полчаса, как уже там их все друзья поумирали, они тебя, давайте дотащим. Наконец-то. Так, ну, принципы дерутся, вроде как. Сейчас еще вот с той лестницы залез это вообще будет прекрасно. Там никого нету. Так, я смотрю, у них боевой дух начинает проседать Что, ребята, не нравится? У него вот FPS не нравится Да? У тебя плохо все? Да Не знаю, чем это связано Ну, видимо, настроечки надо уменьшить было Да, надо слишком поста большой этот... петрейт Возможно Хотя, это не точно так, отлично. Велиты у меня кидают пилу, и все мимо пролетают. Прекрасная работа, парни. Никого не убили. Ну ладно, два человека убили, эти а пять человек убили. Сойдет. Это нормально. Так, принципы залезли, теперь будут творить грязь. Или умрут как... как... как тох. Не знаю, как свебы, наверное обычным не умерли вообще-то ладно я бы буду жить будут живее всех живых да еще в поживее мосили ну да тут не поспоришь кстати там Масилийские три корабля походу хотят выселиться как раз рядом со мной правда они еще долго будут плыть что-то как-то как-то погибели Типа окей, мы тут плывем, мы воевать не сильно хотим Весов сами грибутся Механизм древний Там по-моему снизу какие-то типа есть грибцы, если я не ошибаюсь Древний механизм какой-то Не-не-не, там снизу по-моему грибцы должны Не знаю, у меня нету Не, ну там нету, не видно, потому что они внизу они такие Во! Ну, да там Просто невидимые грибцы, короче <сёк> Все, стены наши, походу Ну, там-то и принципы что-то А, хоть нормально, придерутся Не, они бодренько, так как По 200 человек уже убили, я смотрю, в принципе 200, да? 200 да, там прям вообще жестко, они уже вы вырезали много людей нет, тут 78 показывает человек. А, ну, я вот смотрю отряды, которые там потеряли больше всего. По 100 человек осталось, они убили по 200. Уже. Да, ну. Да, я вижу. Все. 250 а, там, да? Вообще хорош. Ребята, давайте в атаку. Проучите этих чертовых греков Не до, Не до греки, блин, как их называют. Это уж точно. Ну, кстати, это реально существовавшие, так сказать, фракции, не фракции, не знаю, как называть. Просто они греки были, но они типа, начали осваивать территории, по-моему, если я так не ошибаюсь. Было и римляне их, в конце концов, потом разнесли, по-моему, как раз таки. Ну, вот и их да. По сути. Это, да. Вот. Так, давайте, ребята, зарезайте этих, этих варваров. Пускай мои ювелиты залезут наверх. Так, а конница сейчас подождет, пока пускай выселится его вилиты или кто там, налетчики какие-то. А конницу не зря я заимил. Отлично. Лучники снесены. General! Не, слушай, это было изи битва. Ну, потери небольшие, как я понял. Да, крайне маленькие. Ну, принципы зарешали. Ну, да. У них там уже серебряные лычки, они просто топовые уже стали. А, они, правда, очень сильно все устали, но сейчас отдохну. О, подплыли его метатели. Ч ⁇ ребят? Как там? берегу <смех> На бережку, как вам? Нравится? Ну, сейчас им понравится. Копим задницу. <смех> а, ну и конец стал отлично <смех> Давайте едете сюда Бэм, так влетели Они еще не все слезли, а мы уже их встречаем Нам украбли в полос Нам украбли пол. да. Рабы такие, ой, метаем отсюда Оливаем Забавно Это да? все другой. Они так крутятся э, Бежим. Все складывается в нашу пользу. <круто> Ты только сейчас это понял. <круто> Все складывается не в нашу пользу. Какой позор. А его там командир, который на лодке, он по-моему передумал плыть сюда и он попал в другую сторону. <круто> <круто> он он ливнул. Решил видимо, что не стоит сюда высаживаться. Как-то не очень. Он решил, да, вот что-то отсюда нынцы. остались без снаряжения. Да, ну. Там велиты уже закончились боеприпасы у них. Как они так обстреливают со стены, что там стоят они... Ничего не делают просто. Короче, кривые твои эти. Велиты? Стрюки пехотинцы. Велиты, да. No. Какие-то кривые совсем. Бывает. Не всем суждено быть. Велитом. Велитом. Так, что-то там мне пишется. Так, ладно, что там мы все, всех убили? Стены захватили. Давайте вниз спускаемся, дадим вам пощам. Там конницы, я смотрю, дофига. Ничего, конницу мы вынесем. Ого, конница как вся побежала в атаку. Ёпти-мопти. А, слушайте, а вы можете метать сверху свои пилы? Мои? Наши остались без снаряжения. Да, я понял. Там, короче... Его войска убегали и конница. Его же конница начал своих давить. Сам да. Так, тут надо это. Чем-то их закидать. Давайте, это. С заходить надо. Расходитесь по стене. Кидайте пилу на своих. Так, принципы, давайте, давайте, давайте, давайте. Тут слазьте вниз. Давайте, давайте, давайте. Темпи, в темпе. А где его? командир который на корабле но ну, он смотался куда не знаю а нет он, кстати высадился но как-то непонятно он высадился давайте закидывайте их пиломами дайте кидайте кидайте ой Ну метайте свои пилы, мы чего встали-то? Вот отлично. Well, отлично. Добивайте этих чертовых не да греков. Всех их убить, убить. Убить всегда единого. Но, в общем-то, да, было предсказуемо, что это не закончится ничем хорошим для Масилии. Да, его пол армии стояла где-то в одном месте, подошла вторая часть, уж когда все сдохли. Отличная работа, парни. Резервы. Крестиане какие-то, да, новобранцы. Удачи вам. Причем это варвар убить их. Прям притык так кинули, копья. Красиво. Давайте убить всех этих варваров. Мой дед их убивал. И я их буду убивать. Дед винома. Дед. Играл в Рим Первый Рим играл. Нет, к сожалению. Рим вышел сильно позже позже, так сказать, юности моего деда. Так, ладно. Там что-то есть какие-то у него войска, да, вроде они более-менее, но тут And просто банально у меня численное преимущество back, back уже огромное. Так, давайте вы сласти что ли, со стенки, а то у меня зрители стоят наверху, смотрят на это все. Зашипись красиво, типа давайте посмотрим. Драться мы не будем, но мы зато поболеем там своих. Давай, режь его. Да, такого они там представляют. Так же, примерно. Блин, а так я не могу стены захватить за этих даунов. Умрите. Потрясены. Чёртовы барбары. Потрясены. Давайте, зажимайте их со всех сторон. Все, гг. Ливаем. Ливаем, парни. Изи катка. Открыли ворота, сами убежали через ворот. Так там ворота никто не открыл. Они сами открылись такие. Типа. Выливайте. Мы разрешаем вам ливать. На копеечку Армия ждет. Да. Идите сюда. ай куда вы? собрались. О нет, бежим! Давайте <laughs> ну, человек убегает. <laughs> нет, не отбивайте. Чел умер. Наверное, один достался, депрессовал. <laughs> так что это все, что ли, вы там все убежать решили? Да и куда вы? Идите сюда, сукиные дети! Я вам не давал права убегать. Ну, отличная да, новость. мы Уже бита закончилась. Мы захватили ворота, ура! А, нет! Там кипящее масло есть! А, сколько кавалерий умирает! Зачем своих убиваете? Вы ч дауны? Конченые! Просто пол кавалерии сдохло. Ё-моё! Вы точно дауны. Ах, Какого черта, реально, включили они этот Там кто-то убегал, что ли? Почему, реально, включилось масло? Вот это жесть. Генон Стайл. Ну, эх, давайте, убивайте их всех, наконец-то. Да куда Кава-то побежала, вы что делаете? Все свои дауны, что блин. Что происходит? Давайте в атаку, и он приказал, догоните их всех и убейте. А, они скрылись прямо перед ними, то есть они взяли и исчезли. Отлично вообще. Логично. Рим Total War, блин. Не, в первом время было намного лучше. В этом плане, да, наверное. Так, захватите долбаную площадь и все, и типа успокойтесь ради бога. Больше от вас ничего не требуется. А долбаная кава, блин, я не знаю, что с вами делать. Сдохните, что ли? Разбитесь Убейтесь. головой апустимом. Да, какие дауны тупые, блин. А, а это, была... это была не главная площадь. Там еще есть главнее. Ты сможешь завершать битву или нет? Нет, какой? Они не отступили же полностью. Еще где-то отряд остался какой-то. Так, собирайтесь, давайте идите, захватывайте центральную площадь все равно. Там, правда, по будет стрелять, конечно, сейчас башни. Одна. Она кстати, нормально настреляет там человек 30 наверное, убьет сейчас. А вон они вернулись. Блин, давай заколебали, умрите. И Као еще как специально тупит. Все, цветауны, блин, идите атакуйте. Я вас реально всех децимирую после этой битвы. Они стали. Ну, в атаку, блин, в атаку! Понимаете, что такое атака? А не отступление. Или че, мне надо говорить на английском, как здесь, блин, в этой игре, блин, все, все войска говорят на английском, это, конечно, Помойтесь, пожалуйста. Умойтесь огнём. Наши остались без Так все уже, все же убежали. Да нет, у них вон командующий стоит еще на центральной площади. Да? заметил тот команды еще стоит как ничем не бывало Убейте этого зонтика Зонтик Так и захватить эту сраную башню Он меня бесит Он по моим войскам Ну блин, Как они тупят, -мо, это ужас какой-то Даже Видео ли не так тупят да бегом же я вам приказал, или чуть-чуть. А, они так бегут, окей, понят. Они бегут, как будто пешком идут. Все, встаньте в защитную черепаху и ждите, пока захватится это говно. А, ну окей, это не помогает, стрелы убивают прям через щиты. Это мощь. Усобды стрелы. Или нет, не убивает. По-моему, убивает. Да, убивает, чувак, стоит с щитом, ему в щит попал с релайлом. Точно. Все, все, отлично, она перестала стрелять по нам. Слава! упьет. как ничем не бывало. Кто стреляет по моим велитам? А, никто уже. Башня. Но уже никто. Всё. Давайте, обкидывайте этого зонтика. Пилу нами. Сейчас еще башня начнет стрелять, по идее. Да? Я надеюсь, так работает здесь. Да. Их башня у нас. Все, давайте, идите сюда, или вы умрете. Ретарды. Ну, ты можешь, в принципе, поставить уже по скорости скорость. Пока их там. Перестрелять всех. Сейчас а их постоянно. <связь> <связь> да. Давайте в атаку. На, блин. На, на. Тем мало наши остались без снаряжения вот сейчас мы тебе дадим по щам Фе. это все на что способны греки наши остались без снаряжения я боюсь тогда в таком случае греция обречена на погибель умрить. 23 минуты мы играем в О, как раз сейчас закончим. Сколько потерь у них? Нормально. 2500 да нормально. Сколько там нарубали больше всего? 300 человек, в принципе. А, 329. Окей. Кавалерия, конечно, дебилы кончены. Не знаю, как они, блин, додумались вылить масло на свою же кавалерию на стенах. Вообще Наверное, угорали просто. Дикому гаре слили. Точно, походу так и было. По другому я не могу. Модни, нормально. Ну да. Я и говорю. Надо сейчас мне просто до когорт добраться, Легионеров. потому что там гастаты у меня, потому что очень слабые. Так, ну мы ждем игроков. <laughs> а, я могу, кстати. рисовать, пока ты там загружаешься. Так, ну, в общем-то, ты включил, да, тоже? Я не выключил, я обрежу. Ну ладно, что это тупо получается. В общем, мы, ребят, заканчиваем на этом серию уже. Тут и так мы играем довольно долго. Сейчас я единственное с я повыше улучшение здесь сделаю. Так, так, так. Так, так, так. И вот так. Все, теперь можно заканчивать серию. Одна большая битва, это вполне достаточно для данной серии да, я быть. тоже так считаю <laughs> правда я еще не сделал в этой серии ну, <laughs> ладно <Челю>. бывает <laughs> ладно, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Гриффинсона. всем пока, удачи всем удачи